есть постановление было слово «изъятие» mm -hmm. То есть на данный момент они говорят, что никто там, ни из районной администрации, ни, ни из городской к ним не приезжал, никакого собрания не было, никакие их права там не разъясняли, там способ отселения, компенсации и так далее. То есть mm -hmm. они mm -hmm. на данный момент ну, вообще то есть, не представляют, что, mm -hmm. что, что с ними будет. Ну, что, что бы можно было наговорить по этой части? Mm -hmm. есть, как, как будет работать mm -hmm. с населением, что по изъятию, да, какие они имеют права в этом же районе проживать. Это компенсация по квадратным метрам, если она законно предусмотрена. Вот что Я понял. В эту сторону. Информации <с будет очень много. Потом при монтаже сами решите, как хорошо. Но на самом деле у всех там под конкретная категория будет свое лекарство. То есть все очень по-разному. Понятно? Да, касаемо расширения статьи, еще по расселение попадает 12 домов, все-таки какая работа должна вестись на население? Ну, вообще, на самом деле, все законодательством очень четко прописано. То есть, граждане не должны читать только постановление главы в отрыве от закона. Нужно сначала, наверное, прочитать закон в этой части, а потом уже посмотреть, что написал глава. Цивилизованно, с точки зрения закона, то есть, если действовать, ситуация должна развиваться следующим образом. Прежде всего, администрация города должна будет четко выяснить правообладателей земельных участков и помещений на данной территории. Это делается разными способами, к сожалению, их несколько. Первый, самый, наверное, уже при, понятный для нас, для всех, это получение выписок из данных Росреестра, то есть о том, кто является собственниками. Коммерческих помещений мы знаем, что, например, в этом доме находится магазин «Кировский», если мне не изменяет память. На, на этой территории, например, у нас находится вот этот вот то ли стихийный, то ли полноценно официально оформленный какой-то мини-рыночек, который лично я очень люблю, самые свежие фрукты, и овощи, туда идите покупайте. Вот. И понятно, что есть квартиры. Мы понимаем, что квартиры могут быть у нас в состоянии, либо, например, собственности, то есть приватизированные или купленные. У нас это могут быть помещения, которые находятся до сих пор в социальном найме, то есть по ордерам люди занимают. Ну и какие-то помещения находятся в состоянии, например, аренды. Кроме того, мы понимаем, что данная территория может быть еще ограничена разного рода, сервитутами, то есть там проходят а, трубы, коммуникации и так далее. Вот у каждого из этих людей, у из этих организаций будет очень разная специфика выявления того, кто они для предстоящих изъятий. А, значит, людей пугать не надо. А, Конституционный суд и закон давным-давно решили в России, что всякого рода принудительное прекращение прав на недвижимость должно сопровождаться предварительным, то есть до выселения, до изъятия, рыночной компенсацией соответствующей стоимости нарушаемого права. То есть, если ты имел в данном случае коммерческое помещение, то ты должен будешь получить компенсацию как за коммерческое помещение. Если ты имел помещение жилое в собственности, ты должен получить, соответственно, компенсацию жилого помещения, на которое ты можешь купить аналогичное помещение. Если ты был арендатором земельного участка, и у тебя еще аренда не заплатила, то тебе должны заплатить убытки, связанные с тем, что раньше из срока у тебя забирают землю, а ты там, значит, уже, например, напланировал вести свой бизнес. То есть пугать людей не надо, люди должны получить предварительную компенсацию. Как считается, как считается компенсация? Все очень просто. Город переживал волны изъятий уже многократно. Большинство договаривается с администрацией или с застройщиками. То есть очень все просто. Начинается с того, что помещение, неважно оно какое, коммерческое или жилое, оно оценивается оценщиками. Появляется отчет оценщика, где звучит какая-то определенная сумма. У администрации существует муниципальный контракт, на каждый год и uh, в течение года какая-то оценочная контора, организация uh, оценивает все, что только интересует администрацию. И в том числе будет оценено такое жилье и коммерческие помещения, земельные участки. Uh, любой собственник к которому поступит предложение, например, я хочу купить, администрация говорит, я хочу у тебя купить эту квартиру принудительно, то есть изъять за 5 миллионов рублей. Гражданин думает, нет, сегодня такой всплеск на вторичное жилье моя стоит квартира 6 миллионов рублей. И первое, что, с чего должен начать такой гражданин, это запросить отчет оценщика, который был выполнен по заданию администрации. И вообще посмотреть, на какие рыночные факторы ориентировался оценщик для того, чтобы оценить именно в 5 миллионов рублей. Может быть, он там какие-то понижающие коэффициенты применил. Может быть, он не увидел квартиру и там ее нашпигованность ее ремонт и качество и так далее. То есть, какие-то факторы были не учтены. Вот, если гражданин не согласен с таким отчетом, не согласен с такой ценой, то оспаривать отчет ему в суд бежать не надо. Гражданин должен занять другую позицию, он должен ждать, когда сама администрация предъявит уже к нему иск, требование о принудительном изъятии. Никто варварством заниматься, как иногда поступают застройщики нехорошие, типа отключения электроэнергии, канализации и так далее. Администрация, конечно, заниматься не будет, то есть, пускай даже весь подъезд будет отселен, но конкретное помещение, если оно еще не изъято администрации, оно будет полностью снабжаться всеми коммунальными благами. И, соответственно, гражданин в это время может может выяснять все свои отношения с администрацией цивилизованным путем, то есть в суде. А в суде как раз-таки будет решаться вопрос о том, что администрация подаст иск об изъятии этой квартиры и об установлении компенсации рыночной стоимости. Дела являются относительно простыми. На самом деле, опять же, не хочу население пугать. Видимо, Верхъясенский суд будет завален такими делами в ближайшем будущем. А почему они будут простыми? Потому что единственный вопрос, который должен будет решить суд, о том, сколько такая квартира будет стоить. На втором заседании уже, а начиная вообще с первого судья об этом будет говорить, а на втором заседании уже, скорее всего, будет назначена судебная оценочная экспертиза, собственно, которая должна будет определить, какова рыночная стоимость. Именно на эту оценочную экспертизу и будет ориентироваться в 95% случаев районный суд и все вышестоящие инстанции эту стоимость поддержат. Если гражданин, заранее ознакомившись с отчетом, который заказала администрация, заранее знает какие-то плюсы своего помещения или дома, минусы своего помещения или дома, то в этом случае гражданин должен суду заранее предоставить документы об этих плюсах и об этих минусах. Потому что именно вот эти документы, доказательства рыночных факторов, будут потом приниматься э, во внимание экспертом, который будет назначен судом. Соответственно, заранее в документы суда, пожалуйста, эти принесите документы. Как только суд вынесет решение, и оно вступит в законную силу о компенсации денежных средств, дальше уже э, администрация в текущем режиме либо эти денежки передаст на расчетный счет всем собственникам, кто там в этой квартире существует, либо если люди не сообщат свои ни реквизиты, ни почтовые переводы получать не будут, то просто администрация депонирует э, там, например, может депонировать их у нотариуса и сообщить о том, что хочешь получить свою денежную компенсацию, пожалуйста, пойди к нотариусу такому-то, мы будем уже сносить. И с приставами будет человек выселен из помещения, потому что до этого заранее деньги ему уже выдали, либо они лежат где-то там, где ты можешь пойти и взять их. Это мы говорим про жилое помещение в состав компенсации, которые подлежат выплате, будут в том числе включаться и денежные средства, связанные с необходимостью, например, переезда. Никаких других социальных функций администрация на вот этом конкретном моменте выполнять не будет. Наши люди помнят советские правила, да? Нас много семей в одной квартире, давайте каждому по квартире. Или у нас есть социальный фактор в виде того, что существует тяжело больной человек, который нуждается, например, в отдельном помещении. В нашей квартире этого нет, но мы стоим в очереди администрации на расширение условий, потому что у нас тяжело больной человек. Так вот, и через запятую я могу привести еще много других факторов, по которым люди просят при таком расселении доп. площадей, доп. помещений. Вот этого всего по закону администрация на этом этапе делать не будет. Почему? Потому что если у тебя было право на дополнительную площадь, ты это право сохранишь и в другом помещении, если ты получишь ну, либо новое помещение, либо компенсацию, и ты купишь же такое же маленькое, опять недостаточное для. Вот, то есть на самом деле все эти права, они перекочут в новое помещение, Право твое не сгорит, но вот в этом этапе администрация не будет вас посемейно расселять или давать там тяжелобольному человеку дополнительную комнату в новой квартире. Такого не будет. Это важно понимать. И еще какой момент понимать, что существует, люди очень часто при таком изъятии начинают говорить, ага, у меня же, вот смотрите, помимо моей квартиры, у меня же есть там невероятно крутой подвал, у меня есть там невероятно крутой чердак и у меня есть еще земельный участок под моим зданием, огромный, замежеванный. Как это мне дают компенсацию? Только исходя из стоимости моей квартиры. Давайте, пожалуйста, считайте мне долю в стоимости подвала, потому что вы как бы сносите и подвал, вы сносите чердак, вы, вы забираете кусок земли. И вот здесь нужно понять следующее, что э, эти объекты, что подвал, что лестницы, там туда же можно включить, э, что чердаки, что земельные участки они не представляют собой самостоятельного объекта права собственности это все обслуживает данный дом она это все является э, общим имуществом данного многоквартирного например дома и соответственно когда оценщик производит оценку квартиры то в цене этой квартиры уже вот но ну, такова методология уже сидит вот все что вокруг этого дома то есть никто вам отдельно не будет говорить ага вот эта квартира 100 метров вообще дом 1000 метров поэтому значит у тебя есть 10% есть в подвале, 10% есть в чердаке, 10% есть в земельном участке. Поэтому давайте оценим и подвал, и чердак, и землю. Оно там стоит еще вот столько-то, и тебе еще к твоей квартире еще 10% от земли от чердака и от подвала. Нет, такого не будет. Квартира оцени. Вот единственная собственность твоя это вот квартира. Все остальное, оно как бы уже в цене сидит. И поэтому люди очень часто заблуждаются, из-за этого идут в суды и находятся адвокаты, которые, соответственно, как бы говорят, пойдем в суд, сейчас будем бороться. Вот, пожалуйста, есть практика, уважаемые граждане, горожане, посмотрите заранее ее перед тем, как броситься в объятия юристов и начать судиться за мифические деньги, которые вам якобы даст администрация в связи с расселениями. Если мы говорим про коммерческие помещения, ну то же самое mm -hmm. Кировский, я надеюсь юридическая служба Кировского работает, имеется, они без меня все это знают, но все-таки мы проговорим. Ведь есть маленькие предприятия, да, там есть и магазинчики какие-то. И там, еще кто-то там существует. Поэтому мы понимаем, что в этом случае э, мы в состав компенсации здесь могут еще включаться соответствующие убытки. Потому что вот какое-то помещение, прямой вход у него, например, с улицы, это один рыночный фактор, крыльцо, оформленность и так далее. Есть рыночный фактор, например, когда нужно проходить в какое-то помещение через другое помещение, через другой вход. Это другой рыночный фактор. То есть на самом деле коммерсант должен будет это все э, тоже собирать общить суду, и скорее всего будет это уже не Верхесецкий районный суд, а арбитраж. Там судятся коммерсанты, и юридические лица и предприниматели против администрации или администрация против них. Если вдруг, например, тот же самый магазин Кировский сидит в этом помещении, не потому что он собственник, а потому что он арендует, то мы понимаем, что компенсация будет полагаться прежде всего собственнику. А собственник, ведь отдавая помещение администрации принудительно, будет еще и терять недополученную арендную плату. Ведь договором аренды как правило, очень длительны. И представьте себе, я на три года вперед потерял вот эти все э, э, доходы. Это все называется в юридическом мире словом убытки. Поэтому если э, такой собственник коммерческий, будет э, терпеть убытки, то помимо платы за непосредственно саму собственность, э, при наличии кучи доказательств, это будет серьезнейшая борьба, одна из самых сложных категорий дел, взыскание убытков, тем более на будущее время, э, собственник должен будет очень тщательно подготовиться, желательно уже сейчас, чтобы э, предъявить подобного рода требования в суд арбитражный и взыскать еще и убытки. То же самое касается арендаторов, пользователей земельных участков. Хоть собственник ты будь, хоть арендатор, вот про тот же самый мини-рыночек мы поговорим. Значит, это та же самая ситуация, когда владелец земельного участка, предположим, сдал его, например, в субаренду. И раньше времени расторгает администрация договор аренды. Договоры субаренды тоже все, соответственно, должны будут исчезнуть. Но арендатор ведь думал, что он будет сидеть там до 2027 года, а у него забирает раньше, и поэтому в пределах сроков исковой давности, то есть на три года вперед арендатор может потребовать от администрации все те доходы, которые он мог получить от субарендаторов, которые сейчас оказались на улице и потерялись. Поэтому в данном случае, в зависимости от контекста, в зависимости от э, конкретного владельца прав на недвижимость, будут производиться разные подсчеты, разные компенсации. Логика примерно одна. Имеешь помещение, будет оценено. Имеешь убытки на три года вперед, они будут оценены. Кто не договорился, будет, соответственно, уже судиться. Логика очень понятная. Бояться этого не надо, это неприятно. Что еще тут нужно сказать? Категория очень важная. Наверное, одна из самых таких незащищенных, это категория неприватизированных помещений. В этом случае они оказываются самыми защищенными. Суть состоит в следующем. Договор социального найма, или мы еще по-советски привыкли говорить о бордерах, ответственных квартиросъемщиках в данном случае это самая защищенная категория по отношению ко всем. Почему? Потому что по договору такому наимодатель, то есть администрация, взамен изымаемого помещения обязана по закону предоставить взамен не деньги из-за чего будет спор, а аналогичное помещение. Была двухкомнатная квартира 50 метров, тебе найдут двухкомнатную квартиру 51 метр, да, тебе еще бонусом дадут метр, вот, и точка. То есть на улице ты не окажешься, это раз. Во-вторых, дома ведь старые там. Да? Мы понимаем, что износ большой. Это вторичка. То есть, мы понимаем, что, возможно, люди сейчас живут, если собственники, если собственники, не наниматели, то они получат компенсацию, которую может им даже не хватить на покупку аналогичного жилья в полном объеме. Примерно в центре на хорошем будущем магистрали. Не, может не хватить денег, и им придется доплачивать. Вот они пострадают. А наниматели они получат помещение такое же, либо больше. Но существует, здесь и тут существует подводный камень. Вот, да, да, да, абсолютно верно, потому что мы понимаем, что закон сейчас формулирует требования такого рода, что... Социальные факторы типа места работы, школы, поликлиники, круг друзей и все остальное прочее не принимают свое внимание. Существуют границы муниципального образования города Екатеринбурга и э, э, муниципальное образование вольно вам дать помещение аналогичное в любом микрорайоне, в любом районе города Екатеринбурга. Это не является нарушением прав. Об этом люди тоже судятся по старинке. Находятся тоже адвокаты, которые говорят: а пойдем судиться, за, то есть заплати мне деньги. Тоже заранее хочу сказать гражданам, пожалуйста, почитайте сначала судебную практику перед тем, как идти и судиться за квартиру в твоем микрорайоне, в котором ты хочешь жить. То есть, скорее всего, этого не будет. Поэтому мы понимаем, что это бюджетные деньги. Это будут, я как читал, это будут федеральные деньги, это будут муниципальные деньги. Мы понимаем, как ОКО в лице прокуратуры, ФСБ, БЭП и всех остальных следят за расходованием этих денег. Никто не позволит копейки больше кому-то заплатить. Поэтому рассчитывать на то, что тебе дадут квартиру и в старом доме двухкомнатную, которая, конечно, тебе нравилась, душа твоя, твоя прикипела, несколько поколений жила, но дадут тебе в элитной многоэтажке в центре рядышком, вот на это не рассчитывайте. Вы получите аналогичную по площади, по составу помещений, квартиру, или чуть-чуть лучше в любом другом районе города Екатеринбурга. Но жилье... Не на улице, и доплачивать надо будет, все-таки это важно. И последний фактор, последний момент, наверное да такой лайфхак он состоит в следующем: если вы боитесь, что вам заплатят маленькую компенсацию как собственнику, но при этом вы та самая семья, вы тот самый человек, который приватизировали квартиру, то есть не покупали, а сами вот лично приватизировали, и вы хотите не играться за деньги, а получить квартиру, то есть не остаться на улице, не решать кучу проблем с риэлторами, с поиском и так далее, то вы имеете право деприватизировать свое жилье. То есть вы имеете право сходить в администрацию и сказать, пожалуйста, администрация, забери у меня собственность на данную квартиру, верни меня обратно в тот же мой правовой статус, то есть нанимателя по договору социального найма. Они это обязаны сделать по закону. И соответственно, раз ты уже станешь теперь не собственником, а нанимателем, то тебе дадут вместо жилья жилье. И ты по площади, по крайней мере, и по составу помещений не пострадаешь. Но еще раз повторюсь, это касается только тех, кто непосредственно приватизировал помещение. Другие лайфхаки, пускай вам советуют другие юристы. И... Так сформулирован закон, что если существуют общественно значимые цели, мы же понимаем, что мы хотим с улицы Ленина до серединного кольца, который там строят, вылетать. Это же по сути вылетная трасса. Весь город очень хочет этой трассы, чтобы на Пермский тракт мы вылетали. Мы понимаем, что это запланировано черти когда еще было в городе. От этих планов никто никогда не откажется. Это общественно благая цель. Поэтому интересы сотни но даже тысячи горожан, они явно меньше по своей значимости, чем интересы полутора миллионов, которые живут в нашем городе. Поэтому закон так сформулирован, надо, к сожалению, придется пострадать. Но чтобы убытков было поменьше. Ко всему нужно готовиться заранее. Меняйте свое, место, там, меняйте свое жилье, берите ипотеку, или деприватизируйте это помещение, или оформляйте договоры аренды. и В конце концов, не произведите капитальный ремонт из своих квартир в ожидании будущего сноса, потому что никто вам не, за, не заплатит за золото, которое вы приколотите на стены, и золотые унитазы. То есть, ведите себя рационально, но заранее получите консультацию. В ППХ наприватизировали эти, знаете, mm -hmm. такие двух-трехэтажные дома, бараки mm -hmm. практически, да. А потом у mm -hmm. них все сыпется, валится, им говорят, "Слушай, тебе ничего не положено, ты получишь там 3 копейки за свои там вообще 5 квадратных метров и до свидания. И тогда mm -hmm. поняли, что это будет социальный взрыв yeah, и, я, из, не и не сказали, okay, откатили назад, что если кто-то захочет, mm -hmm. то окей, okay, мы сделаем обратно вам наем и тогда ты из своего барака двухкомнатной квартиры. Получишь двухкомнатную квартиру, но в новом доме. Ну или в вторичном доме. Ты получишь квартиру, а не 200 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру в аварийном бараке. А сейчас вот этот обозначенный участок ⁇ это 12 домов, в да, угу. которых вчера угу. прибыл публикован сейчас является какой-то красной зоной, то есть уехать, переехать, продать. вот сейчас допустим, Абсолютно и... свободно. Пока и пока еще да. да. да, да абсолютно ждем свободно. Ждем какой-то документ, да. когда уже будет объявлено, да. что точно все здесь. Данные уже... будут внесены в реестр и всякого рода там поползновения они будут... Просто я к тому, что мы сегодня приехали, а на подъезда висят объявления, продам квартиру срочно. То есть вот уже такая история. Реакция поехали Мы подъехали, да, видимо реакция уже пошла, я там прямо продам квартиру срочно. И все, и... Ну, тут уже каждый... На свой, на свой люди, люди попытаются убежать. Кто сможет да, убежать? Да. Они, они, они успеют да, все это Да, да, да. Они, да. Это не запрещено. Квартиры не в закрытии. Пожалуйста, распоряжайтесь, дарите, наследуйте. Люди в конце концов будут умирать. Наследство, Что, наследства не будет из-за этого? Будет, конечно. То есть, не вопрос.